Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я хотел бы вам рассказать про почему это устройство является просто невероятным по своим функционалам это делает его практически лидером, наверное, на рынке значит заключается в том, что в нем присутствует Два порта э, Thunderbolt 4 и позволяет подключить внешнюю видеокарту э, к этому устройству. То есть, э, когда вы в дороге, например, э, играете, грубо говоря, с, ну, с минимальной графикой э, в игру в какую-то, потом приходите домой и подключаете это устройство к мобильной видеокарте, э, к стационарной видеокарте, вы получаете э, прям очень мощный комбайн который позволяет играть в игры на максимальных настройках э, то есть э, вот я сейчас поставил драйвера и могу показать что э, сейчас на этом, устройстве, на этом устройстве стоит видеокарта 3080 которая у меня есть э, вот. И выводить это уже не на такой маленький экранчик, а на очень-очень большой. На... У меня вот 32. То есть его даже не охватить сразу. Вот так. 32 дюйма. То есть можно будет играть в эти же игры на очень большом дисплее. и получать невероятное удовольствие от портативности этого устройства. То есть можно везде в него, так сказать, играть. Всего один провод. Он же ее и питает, и заряжает, и выводит видео. А также благодаря портам на самой видеокарте можно подключить несколько например, джойстиков, и играть а, в одну игру а, с друзьями. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пользуйтесь только хорошими вещами.